Воробьишкин дворик книга из серии Говорящие плюшевые зверята. Открывая страницы этой книги, ребенок услышит настоящие звуки живой природы. Слышит услышит звуки таких птиц, как воробей, ворона. Ласточка. Аист. Индюк.